Так. So, uh, she was just telling me the story about how her director saved the school. Yes. Um, Our, our director Ludmila Viktorovna Aksholynka uh, lived in uh, in the school during the war, and uh, she didn't leave school uh, any uh, any moment. And uh, uh, she saved uh, all the equipment, all the school equipment: computers, uh, whiteboards, uh, uh, desks, uh, uh, chairs. Yes, uh, uh, the equipment for uh, gym, uh, gymnasium, of our canteen. And uh, we have everything in my class. There are 15 computers, uh, uh, printers. Да, сканер, да, доска, projector, yes, и I have все это оборудование, Yes, yes, потому что она не покидала в школу, я думаю, что она герой, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, And we're proud that our school is uh, uh, is uh, is not ruined and uh, we are happy that we started uh, to work, yes that we uh, have uh, our pupils in, in the town. Yes, yes and yeah. so we are happy, we are proud, yes. Now let me ask you a question. I see a, a lot of broken windows. Yes and it, Holes all over the building. What yes. is it? It's not uh, horrible because uh, because uh, it is very warm in the classrooms. Yes, it is uh, south uh, uh, side and uh, we, uh, shut, we, we shut we uh, shut the windows with um, with some material. Yes, mm -hmm. and it is not very dangerous. It is not uh, cold and. Um, But these are bullet holes. Yes, they're bullet holes. <laughs> yes. Yeah, uh, uh, maybe. Uh, it is of uh, the wave, the wave somewhere, the wave and somewhere uh, from the other side, mm -hmm. the uh, the direct fall, uh, uh, the direct fall, yes. And it is uh, uh, the wave, the, the wave, yes. Hitting uh, wave, maybe, yes. Was the director here when this was happening? Yes. yes. Oh my gosh. Yes, uh, it was very. Uh, о, oh, horrible! It was a very um, dangerous. So find the I know, right? Where's your director? I want to meet this lady. She sounds incredible. Yes, yes, so, uh, okay, that's all. Oh, thank you. Okay, thank you, thank you. Uh, I oh, и давали плакать, все время проводил с нами. Инструкции, как себя вести, куда идти, как ложиться, где держаться, где несущая стена, где безопасное место. И так, вы знаете, мы держались все вместе, ели все вместе, кормили все вместе. Это очень важный вопрос. Были ли солдаты русские внутри? Внутри, когда уже зашла армия ДНР, mm -hmm. э, они стали у нас здесь э, полевой, полевой кухней. И вот всех поставили на удовольствие. Поверьте. Они кормили всех. А so почему украинцы стреляли в школу? Не <sighs> знаю. Не знаю. Там у нас, нас повезло то, что у нас никто из военных здесь не базировался, поэтому школу так не расстрелили. Yeah, uh -huh. Но тут дети же были внутри. Дет, ну и что? А дома, а больницы, right. все uh -huh. это. Uh -huh. Ведь бежали из больниц сюда люди, чтобы здесь хоть чуть-чуть безопаснее, там расстреливали все и всех. But usually, so usually when you think of soldiers attacking, это потому, что кто-то но это школа. Но всегда же, когда военные, если ну, атакуют, начинают, и в ответ тоже стреляют. Если они конечно, ну, конечно. В, вокруг школы как-то прячутся... Были прилеты, были прилеты, но вокруг школы их здесь нет. Ну, тут поле, если вы увидите, за школы все, везде прилеты были. Но, ну, слава богу, не пострадали. У очень много было людей, которые бежали из многоквартирных домов которых выселяли, выбрасывали на улицу и некуда было деваться, но спасение была школа и не сюда, здесь было полотвальна, но ну, было где спрятаться Кто-нибудь пострадал? Нет, мы всех no. сохранили, no. всех, поверьте you, you вс are, Никто без ранений, без ничего Сердце injured. было, давление было, все yeah, было, стрессы были all... Но у меня было, мне спасло, очень у меня было стресс. два врача. Они тоже бежали. Ну, детский врач был один, и, и взрослый один врач был. был да. Очень, очень помогали, очень помогали. Дружные были все. Поэтому всем, всем, всем, Спасибо. Ты – херой. Херой. Спасибо. Спасибо. Мы обыкновенные люди. Мы выполняли то, что... Очень дружно. приятно. <laughs> Спасибо.